блажен кто молиться умеет блажен кто молиться умеет молитвой от сердца живой он духом всегда пламенеет и светел как ангел душой. Пред Ним все греховные рати дрожат, как пред нашим Христом. В Нем чувство живет благодати с небесным бессмертным огнем. В Нем радости солнышко светит, лаская лучами других. За Ним уж Никто не заметит поступков неверных и злых. Живет он по Божьему слову, под знаменем крови святой и душу имеет христову и чудный сердечный покой. И с гимном хваления шагает вперед к совершенству Христа, житейского зноя не знает, укрывшись. Под тенью креста, над плотью господствуя смело, Он правдой небесной цветет, не любит бесплодное дело». Познаний голгоф и растет. Лицо его счастьем сияет. Ко всем он приветлив всегда. Дракона-лжеца попирает. Не делает ближним вреда. Блажен, кто молиться умеет. Молитвой от сердца живой. Успех он чудесный имеет. В делах своей веры святой.